Для начала испеку бисквит. Мне понадобится 2 яйца, 220 грамм сахара, перемешать, 180 миллилитров кефира, полторы чайной ложки соды, перемешать и оставить в сторонку. 100 миллилитров кипятка, полторы чайной ложки кофе, заварить, дать время остыть. Добавляю в яйца, сюда же отправляю кефир, 75 миллилитров подсолнечного масла без запаха, 80 грамм какао, у меня обычно какао. Белорусского производителя. Просеиваем. Разрыхлитель 5 грамм. Мука 230 грамм. Подготовила две формы диаметром 18 см. И распределяю тесто на две части. Тесто распределяю от середины к краям. Это уменьшит шапку при выпечке. И отправляю в разогретую духовку при 180 градусов примерно минут 30-40. Выпекать до сухой зубочистки. Я разморозила ягоды клубнику перетертой на блендере. У меня отделился сок. Мне надо 80 грамм отделить. Я отвесила 150 грамм ягодного пюре клубничного. Далее я буду готовить дефир, который у меня будет использоваться в начинке для торта. В данную массу добавляю... 75 грамм сахара. Теперь отправляю это на огонь уваривать. Мне необходимо получить что-то похожее на джем. Далее он будет ослужаться. Бисквит готов. Я его сразу достану из формы. Шапки, как видите, нет. По мере остывания заверну в пищевую пленку. Отправлю в холодильник отлежаться. Буквально 4-6 часов. Оставшуюся ягодку на дне немножко проварю. И это будет у меня пропитка для кожей. Итак, мне необходимо приготовить зефир, поэтому мне понадобится один белок. Я сюда отправляю джем, который я варила, охлажденный, холодный. Подробный рецепт, ссылочка у вас будет под видео в описании и появится на экране. Сейчас в подсказках, поэтому переходите, смотрите, если вы не умеете готовить, если умеете, пропускайте. Мне необходимо взбить в плотную, пышную, стабильную пену данную, данную массу. Для сиропа я возьму сок клубники. Я беру мисочку с тонким дном. 6 грамм агар-агара. Это специальный желирующий порошок. В данном рецепте его не заменить. И сахар 175 грамм. Ставлю миску на огонь и буду уваривать сироп до 110 градусов, либо до такой тянущейся нити, которая потом застывает вот на этом месте. Вот сейчас она стекает как вода. Зефир у меня уже готов. Сейчас перекладываю все в мешки. И взбитые сливки у меня тоже готовы. Я использовала растительный ля-крем. Мне больше всего нравится. 26 процентов. Ну, как бы здесь проценты вообще не играют роль. Мне нравится, как они сбиваются до густоты. И идеально потом они держат форму любого яруса. Коржи у меня уже готовы. И начинаю сборку. Собирать я буду без кольца. У меня сразу будет идти оформление. Из зефира делаю бортик. серединку выкладываю сливки и так продолжаю кож крем кож-крем а, пропитку забыла забыла промазать клубникой не беда И дальше зефирной массой заполняю пустоты. в холодильнике буквально на часик мне этого где достаточно для того чтобы приготовить белковый крем и покрыть им торт и дальше его оформить я растопила глазурь у меня есть вот такая силиконовая эйфелева башня форма теперь мне необходимо ее покрыть кондурином у меня кондурин плотное золото М -м, белка привет хорошенько здесь все открасить и заливаю форму слегка, и я сильно э, большую толстую слой выкладывать не буду. Мне достаточно до сантиметра постучу, все отправляю в холодильник, застывать цифры залила таким же образом, тортик постоял, и сейчас я его буду покрывать белковым кремом. Порция белкового крема у меня уже готова, на 4 белка. Ссылочка у вас появится на экране. Все ссылочки, интересующие по поводу рецептов, приготовления, будет под видео в описании. Нажимайте на две стрелочки под видео и смотрите, что вас интересует. Небольшую часть крема окрашу в розовый пинк, перекладываю в кондитерский мешок, здесь буквально отрезано, ну, там, сантиметр, диаметр, и ставлю такие точечки. Беру палетку и таким движением вверх размазываю, под немножко под наклоном. Сверху немножко сделаю такие маски. В оставшийся розовый добавляю немного синего. У меня есть сухой кей Colors синий. Добавляю немножко совсем. И еще немного белого крема. И перемешаю. Мне нужен такой слегка сиреневенький цвет. Вот такой цвет получается нежный. И я его добавляю в пакет. И делаю то же самое. И сверху тоже слегка. Вот что получилось. Достаю эфир в башню из формы. Очень красиво получилось. Глазурь поместила в кондитерский мешок и слегка небольшие делаю потеки. Пока я на кухне дети там развлекаются. Главное, что не дерутся. И сейчас приклею рифлевую башню. Ее нужно ставить так, чтобы она приклеилась к глазури. Все. И оставляю в таком положении застывать. Немножко ножки. Вот здесь глазурь как раз заплыла. Оно и приклеится к подложке. Потому что я не успеваю одновременные ножки приклеить, подплавить. И саму башню поставить. Ну, в общем, как-то так получается. Посыплю серебряными бусинками. У меня остались сливки, поэтому я их разделю на три части и окрашу в розовый и сиреневый, в таких же тонах, как торт. Выкладываю на стол пищевую пленку. И крем выкладываю такими тремя полосочками. Теперь закручиваю в колбаску. Беру насадку 1М, открытая звезда, кладу ее в пакет, отрезаю здесь уголок и опускаю в родительский мешок. Сильно ничего никуда не давлю, формирую сверху розочки. торт готов и циферки я приклеила немножко растопила с обратной стороны шоколад ну давай крути только тихонько в общем захотелось мне для себя любимой каких-то таких вот цветов ну прям нежных нежных девчачьих девчачьих я его сделала торт на самом деле очень простой как по составу так и по оформлению в принципе никаких тут вопросов возникать ну как бы не должно